Водку надо пить каждый день в одно время регулярно, но без перебора. Ну, грамм 150. Три раза в день. Здравствуйте. Привет. С наступившим Новым Годом. Здоровья вам. Удачи. Во всех ваших начинаниях. Ой, вы в одежде в кровати. Не обращайте внимания. Ну, конечно, 1 января многие так могут себе позволить. это... Это, да, да. Это рок-н-ролл, да? Рок-н-ролл. Так есть. Вы еще празднуете, да? Еще не ложились, я так понял? Не-не, я ложился, и я... Это... Попробовал. Я а, оказывается, понял. спать не так интересно. Ну да. Ой! Пора раздупляться. Добренько. Нет, бери... Не раздупляйся, давай побеседуем. Давай побеседуем. Давай во время беседы раздуплимся оба. У тебя есть, что по-английски? Да я не похмеляюсь вообще. А что, По жизни ты? не похмеляюсь. А что, ты за ночь все выпил? Да нет, я немножко выпил, я много же не пью. Немножко выпил. Это сколько? Ну, грамм 200 может. Ну грамм 200. Понял. Да, mm -hmm. нормально. Ты, а что пил? Бурбончик. О, одобряю. А у меня прикинь, да. смотри. Такой вот такой вот бабун Смотри. о это что это что-то килка не, не это грин бабун джин. Дж джин вижу вижу джин было написано да, да. четенькая пляшечка у тебя брат о это что хорошая бутылочка так это фигня это на 1 января а 31 я шпарил клепцо в одно ебло выпил вот такую вот О, я понял Мощно, мощно. Вот, вот, вот это, вот эта штука, это прям вот сразу респект ей. Она потрясающая. Это, это достижение, наверное, алконауки, я считаю. Она ароматная. Никогда сельдерей еще не был таким вкусным. Вот так я ей лозунг дам. Ну так всем овощей, да. Я, а... я сколько-то лет назад сам на спирту делал разные настойки и вот до овощей прям практически не дошел там что-то хрен или имбирь вот что-то такое всего лишь было mm. а, а вот тут они так замиксовали и это так потрясающе давай кулачок тогда хотя бы раз уж сам не давай братец давай oh. давай быть добру давай твое здоровье oh. Ой. беспонтовый джин на самом деле беспонтовый я вообще обзоры делаю на алкогольные напитки. И вот вчера хотел два, два попедрят сделать. Вот. Так. Семя овощей нормально удались, а этот вот прям как-то что-то не пошел. И поэтому не, не, ну не пошел именно съемочный процесс. Я понял. Как-то вот ну, такое. Его и не захветить, и, за и не за ласкать. Я Короче. понял. А тебя на, тебя на Ютубе можно посмотреть, да? Можно попробовать, да. Как найти? Джон Невский. Джон Невский? Да. Канал Окей, за забью. Да. Посмотрю обязательно, добренько. Вот. И вот, в общем... В общем, э, московский цивилизованный джин, они так называются. Хотя, не знаешь, от это от компании Белуга... А белуга это же прям сильно. Но ага. оказывается, ну, пиздец. Вот, вот он сейчас малины отдает. Прям до сих пор идет после послевкусие. Пиздец, жестко. Малиновая. Да, да, да. Она ну? да, такая, приторность. Ох. Это уже, по-моему, за последнее время пятый или шестой джин у меня на канале. Короче, он не пошел, я не знаю, я буду его переснимать или не буду. Скорее всего нет. Либо как-нибудь соберусь мыслями. Фишка в том, что он был вот с этим, с таким стаканом в подарок вот купленный. Uh -huh. Понял. такое себе. Есть более дешевые джины за. И причем при лучшем качестве. Потому что от джина мы что ждем? Мы ждем как бы можжевельник Новогоднее настроение, елка, вот это вот мажевеловый вкус. А тут блядь, первым делом бьет малина, и в общем он меня разочаровал. И я вчера вот 0,5 семя овощей убрал. Это было круто. Семя овощей потрясающие. Они по запаху заебись, а потом что прикольно, эти, э, после именно перца. Причем всех перцев. Там у них три перца в составе и сладкий болгарский и э, душистый и именно чилийский выпивает заходит мягенько а потом ап, обжигание то есть она как бы да, да, да. это блять классная штука Абрау Дюрсо делает Абрау Дюрсо потрясающе а вот с этим я не знаю ну короче вот зря пыжился ну да похуй не всему не всему стоит быть опубликовано 100 процентов Закуси, закуси, братец Ну такая, такая жизнь Да, да, жизнь держи, сдержимся вот. Погода-то у тебя как? Да погода красота Я думаю сегодня где-то 15 Тепла 15 тепла? Вообще жесть Ну 10 точно есть, 10 точно есть На солнце 15 Ни хера себе это, ну да, да, вообще аномальная жара Во Франции, в Германии Зафиксирована температура 20 Я понял, ты где хуй вот. сам-то, что у тебя такая жара-то? Да, да. да я под Киевом, под Киевом, брат Если, если точнее, то Житомир В Житомире 15 градусов плюс... Серьезно? Да, да, да, да, плюс 15 Братан, ты перегрелся, бы. Да, немножко Немножко, да Не, ну плюс 10 точно есть Это просто мне родственники вчера говорили Что на сегодня передают в общай плюс 15 Но я еще не смотрел, но я уже просто вижу То есть, видишь, какое солнце Он там был за окном. Ну, Я думаю, сегодня будет жаркий день Я даже на велосипеде сегодня поеду кататься Приеду уже, то Амиро просто вселяю сейчас Блин, ну тут недалеко Прикинь, братан, я прогуглил да, да. Не вот. полезно. Сейчас, сейчас у, у меня как бы снег лежит, я вот из окна вижу через жалюзи. Но у нас два дня было оттепель в этот, э, плюс три, плюс один там вот такое вот. Добро да, немножко подтаяло. У нас еще снег в некоторых местах тоже лежит, но оно так кучками, знаешь, вот такой серый, грязный уже, да, мелкие блядь. места. Нет, в некоторых местах сэмэр. еще лежат, да, пару песков. Уже он такой ледообразный. Да. Ну, то есть, если такая погода поддержится еще летер, неделю, летер. то вообще везде сухо будет. Прям как... Да. Прям как весна. Но! Я думаю, еще морозы, конечно, будут. Потому будут что, что еще же январь, февраль. Будут. А, там еще и, а там еще и март, так что будет видно. А. То и такие. А. Здоровья тебе. Счастья. Спасибо. По Джон. Побегу дальше. Уже. Спасибо и взаимно. Тебе тоже всего хорошего в этом новом году. Дай Бог, чтобы быстрее уже это все закончилось. Все будет нормально. До новых встреч. Ну, пока здесь. А, пока, здесь пока здесь. Пока здесь. А вообще, до новых встреч. Я а думаю, где-то может даже нельзя. еще пересечемся. Я Обязательно. напишу Обязательно. тебе. Да. Приятный мужчина.